Всем добрый день! Мы имеем перед собой 6 гильз, 5 из них латунные, одна латунная омедненная. Гильзы латунные новые, ни разу не заряжались. Медненная достаточно старая, с нее уже стреляли. Внутри немножко грязновато. Перед возникает вопрос, а как их почистить? Ролик снимаю, не смотрел еще, есть ли подобные материалы в сети. Ну, думаю, будет полезным. Когда к нам понадобится гильзы? кислота лимонная и пищевая сода в кастрюльке греем воду просто вода пока без добавления чего-либо пока вода не сильно горячая закинуть туда гильзы видно что вода чистая гильзы грязные Ждем, когда вода закипит. Гильзы у нас закипели. Берем не столовую, не чайную, грубо говоря, десертную ложку лимонной кислоты и высыпем воду. Даем немножко, так сказать, повариться. Буквально Пол минуточки. пока не варится берем другую кастрюльку наливаем ее воду и добавляем пищевой стороны примерно столовую ложку на литр воды выключаем гильжик Перемешиваем соду в воде. Отправляем туда наши гильзы. Для чего это делается? Лимонная кислота, как и все кислоты, даже если ее стереть с цветного металла, значит он там останется. А чтобы ее нейтрализовать, нам нужна сода. Сейчас я их протру тряпочкой и посмотрим, что получилось. Собственно, вот результат наших стараний. Просто после соды губкой для мытья посуды. Вопрос, как ее дальше высушить? Я делаю просто. Кладу в духовку. Желательно при этом, чтобы капсули были демонтированы. Всем спасибо за просмотр.